Так, всем привет, друзья! Меня сегодня будет немножко неожиданно слышно, неожиданно видно, но дело на самом деле не в этом. Сегодня мы проведем маленький эксперимент. Мне, например, довольно слабо понятно, как работает перископ. Я хотел бы сейчас, чтобы мы все вместе с этим разобрались, попробуем э, разобраться с тем, как человека в перископе поддержать, как поделиться, сколько к нему перейдет. Итак, у нас сегодня на экране Юля. Юля мне очень нравится тем, что она, во-первых, YouTube блогерша во-вторых, она э, довольно симпатичная, это тоже большой плюс, ну и как бы. Без вот. И сейчас, ну, то есть она умеет общаться с аудиторией, она симпатичная, и мы сейчас попробуем ей э, подкрутить подписчиков, то есть как это сделать, я даже не знаю, ребят. Сейчас попробуем, мы с ней просто договорились, что мы сейчас ей, ну то есть моего трафика пробуем перелить. Итак, я могу поделиться, ну что ж, давайте попробуем. Меня сейчас, ребят, это просто только старт перископа, я понимаю, что кто-то смотрит... Э, я нажимаю «Поделиться со всеми своими читателями», у меня сейчас 700 человек в Перископе на меня подписано. И что произошло? Вот, «Пандонизированный приглашенный читатель», смотри, пошел. Ребят, просто хочу пояснить, да, понятно, что, возможно, если вы смотрите это видео через год, через два, вот у нее поперло сразу. Это, ну, странная информация, да, но поскольку я поделился, и это только, ну, это только начало Перископа, то есть мы еще никогда им не пользовались, мы только-только тестируем, мы сейчас только учимся с ним работать. И, как видите, вот Можно меня обычно смотрит 50 человек, вот у девочки сейчас 30 человек. То есть, по сути, я поделился со своими читателями, и моя аудитория, моя аудитория ее видит. Я думаю, что ее позитивно воспримут. Вы кто, тетя, пишут ей? Привет, пандос, где панда? Я могу в чате поподдерживать эту активность. Вот, я повторюсь, просто это эксперимент, который я хотел сделать для себя, но мне просто интересно, то есть как вообще, как ИВЧ вас примут, сколько у нее будет подписчиков. У нее до этого было 4 подписчика, то есть вы видели, у нее был пустой перископ, и я смотрел один человек. Ну чё, ребят, что могу сказать, да, Юля заканчивает трансляцию, наставили ей лайков, смотрела ее 25 человек, потом стала смотреть 11. Юля не самый плохой вариант, потому что Юля действительно симпатичная, она выкрутилась от того небольшого негатива, который был. Но какой бы хотелось подвести итог этому всему, давайте обновим страничку ее. Я думаю, что, к сожалению, да, подписчиков у нее как не было, так и нет, то есть на данный момент... Ну, на мой взгляд, продвижение в перископе таким образом, как мы это сделали с ней, просто ради эксперимента не очень работает. Дело в том, что мне просто уже два человека писали, чтобы я помог им продвинуть перископ. Но, как вы знаете, именно на сегодняшний день, потому что в будущем это будет все веселее, конечно, у меня перископ не очень крутой. И как вы могли повидеть по результату Юли, да, хоть я и привел немножко ей подписчиков, но по большому счету, когда у тебя у самого 712 фолловеров, ну, особо ты трафиком не поделишься. Тем не менее, особого негатива к Юле не было, но буквально пара человек спросила, где панда, но она нормально выкрутилась, то есть к Юле у меня вопросов здесь нет. Эксперимент можно считать состоявшимся, эксперимент можно считать неудачным. На данный момент довольно слабо работает вот такое продвижение поделиться в Перископе. Просто потому, что пока у нас мало фолловеров. То есть, если бы Юля, например, вела Twitch-канал или Hangouts, я бы без проблем и на трансляцию 500 человек, допустим, пригнал. Ну, в Перископе, к сожалению, пока что у нас мало аудитории. Напомню, ребят, этот эксперимент проводится практически на старте, то есть в России еще перископом почти никто толком не пользуется, никто его толком не продвигает, это 14 января, то есть пока еще только вот накрутчики первые появились, да, появились первые-первые. Понятно, что, вероятно, этот эксперимент покажется смешным через полгода, но пока что вот ну, хотелось посмотреть, хотелось потестировать, ну, на мой взгляд, забавно, что мы это сделали. Спасибо, что смотрели, надеюсь, было интересно, будем работать с перископом и дальше, удачи вам!